Всем привет, с вами Бананон, и сейчас я вам покажу, как проверить нажатие ПКМ. Допустим, я себе сделал вот такой вот NPC. Я кликаю по нему, и он нам говорит, присоединяйся в наш Discord сервер и играй в CSGO в Minecraft. Кстати, без модов, требуется всего лишь ресурс пак, Все уже на сервере есть. Присоединяйся и играй. И вот эти все действия у нас выполняются с помощью выполнения достижения. Давайте-ка сейчас мы создадим свое достижение, а, то есть интерактив с жителем у нас должен происходить. Это проверяется с помощью ачивки. Триггер у нас а, Player Interacted with Entity, то есть игрок взаимодействует с существом. А, существом мы выбираем житель, и, соответственно, чтобы они как-то различались, надо им выдавать какие-то теги. Давайте-ка сейчас мы создадим жителя, который нам говорит, подпишись на канал. У него будет тег YouTube. Вот. И теперь нам осталось записать функцию, то есть в качестве награды. Какая функция будет у нас выполняться. Это у меня будет функция Activate Subscribe. Вот это вот все мы копируем, заходим uh, в datapack и в папку «Advancements». Создаем файл, назовем его «subscribe.json». Вставляем сюда этот текст и теперь создаем функцию «subscribe». И здесь пишем уже что-нибудь. Допустим, подпишись на канал и поставь лайк. И, допустим, цвет будет у нас, соответственно, красным. Также можно вставлять сюда не uh, Telraf, то есть владение сообщений в чат, а, допустим, чтобы нам что-нибудь удавалось. Допустим, нам будет выдаваться барьер. Пять барьеров. Теперь нам надо сделать так, чтобы эту ачивку можно использовать несколько раз. Для этого мы ее должны забирать. Здесь мы вводим Activate Subscribe. Сохраняем. Переходим в мир Майнкрафта. И прописываем Reload. Создадим жителя, который будет это все делать. Встаем. И прописываем команду uh, Summon Villager. Желательно без интеллекта. Но вы уже это делаете на свое усмотрение. Смотря для каких целей оно вам надо. Пускай он у меня будет с интеллектом. И придаем ему тег YouTube. Кликаем. И он нам говорит подпишись на канал и поставь лайк. И выдает нам 5 барьеров. Надеюсь, вам гайз был полезен. Ссылку на генератор я оставлю в описании. С вами был Банан Ваван. Всем удачи, всем пока.